Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Вячеслав Костенко. Вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Сегодня снова продолжаем тему облигаций и будем сегодня говорить о плюсах и минусах инвестиций в облигации. Тема будет достаточно коротенькая, тезисно. Постараюсь вам быстренько пробежаться по основным моментам. Поэтому не буду вас задерживать. Поехали! Итак, начнем с плюсов. Будем говорить в основном о облигациях внутреннего государственного займа, так как это наиболее интересный вариант для инвестиций. И первый плюс ОВГЗ в том, что они не облагаются налогом на доходы физических лиц. То есть та прибыль, которую вы будете получать, или же купонный доход, вы будете получать ее чистыми. Допустим, на сегодняшний день съемки видео процент по ОВГЗ составляет от 10,5% до 12% в зависимости от срока на который вы даете в долг свои деньги государству, соответственно, вы будете получать этот чистый доход без уплаты 18% НДФЛ, налога НДФЛ или плюс 1,5% военный сбор. Все это отсутствует, то есть вы получаете на руки чистые 10,5%. Следующий момент – это гарантии. Что имеется в виду? Государство дает гарантию возврата ваших средств вместе с полученным, Купонным доходом, то есть все как по договоренности, независимо от суммы, которую вы вкладываете. Если в банковский депозит ограничивается э, двумя стами тысячами, которые гарантируются фондом гарантирования вкладов физических лиц, простите за тавтологию, то при инвестициях в ОВГЗ вся сумма, которую вы даете в заем государству, она будет возвращена в срок погашения данной облигации, естественно, с учетом вашего купонного дохода. Ликвидность. Следующий плюс, то что бумаги ОВГЗ достаточно ликвидны, то есть это серьезный актив, который вы можете в любой момент продать и получить при этом их номинал и процент. Что имеется в виду? Допустим, такой брокер как Freedom Finance может выкупить у вас облигации, которые вы купили же у него. В любой момент только нужно заблаговременно им об этом сообщить, причем будет выплачен полный номинал. Естественно, так купонная доходность, которая уже была выплачена, напомню, они выплачивают раз в месяц, будет за вами сохраняться. Ну или же облигации, которые вы покупаете, вы можете также продать их на рынке через биржу. Ну и здесь уже есть определенный риск, о котором мы поговорим чуть позже, а именно в минусах ОВГЗ. Ну и следующий плюс – это, естественно, риски, потому что инвестиции в ОВГЗ являются, да и в принципе в облигации, являются достаточно консервативным инструментом с относительно небольшой доходностью, слабой волатильностью, но и отсюда вытекает, естественно, гораздо меньшие риски, чем при инвестициях в те же акции. Думаю, это понятно. Давайте перейдем дальше к минусам. Итак, какие же нас ожидают минусы при инвестициях в облигации внутреннего государственного займа? Первое, это, естественно, дефолт, который может объявить государство по той или иной причине. Ну и в случае дефолта, естественно, оно не сможет выполнять свои обязательства перед должниками. Таким образом, вы, скорее всего, потеряете свои деньги. Но, опять-таки, нужно понимать, насколько этот дефолт будет критичен для экономики государства, потому что он может быть техническим, и в таком случае, скорее всего, долги перед кредиторами будут возмещены государством в случае восстановления экономики. Если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Этот вопрос требует более глубокого изучения и рассмотрения. Следующий минус — это политические риски. Допустим, ситуацию, когда США запрещают фондам, своим фондам покупку Облигации Украины, как это было вот в 2018 году с Россией, была такая шумиха по этому поводу, я так понимаю, это в связи с санкциями, процесс чего цена на облигации на рынке, естественно, упала. Ну и, собственно, чем это грозило? Тем, что вы, если собирались вот продать свои облигации до истечения срока погашения их, то, соответственно, вы бы получили меньшую номинальную Меньше номинала на руки, если бы вы продавали их через биржу. Следующий это экономический риск, она же монетарная политика государства, которая могут привести к изменению процентным ставкам, а именно к их уменьшению. Ну и что, собственно, приведет к уменьшению стоимости облигаций, опять-таки имеется в виду биржевую стоимость, то есть если на момент уменьшения процентной ставки вы соберетесь продать все-таки свои облигации дабы вернуть свои деньги то скорее всего вы потеряете на разнице курсов следующий минус это опять-таки доходность она немногим превышает банковский депозит иногда остается практически равным ему но этот вид инвестиций он является гораздо более надежным чем инвестиции в банковские депозиты даже облигации если мы будем рассматривать муниципальные они на порядок надежнее банковских депозитов хотя напомню что с муниципальных облигаций мы платим налог на доходы физических лиц и насчет военного сбора сейчас нужно эту информацию уточнять, потому что пока еще здесь не совсем понятно, но имеем в себе в виду то, что с муниципальных облигаций все-таки платится НДФЛ. И, естественно, там государство не выступает гарантом, а выступает само, само муниципальный да, там объект, которому вы занимаете деньги. Ну, как правило, это является город. Ну и опять-таки, почему я говорю о том, что это безопаснее или надежнее, чем инвестиции в банковские депозиты? Потому что количество банков, которое закрылось даже. Если взять статистику за прошлые года, оно просто колоссальное. Я думаю, что мы будем рассматривать это в отдельном видео. Это достаточно интересно, если мне удастся найти достаточной информации по этому поводу. Поэтому доходность причисляем здесь к минусам ВГЗ, но опять-таки... Не забываем золотое правило инвестора, то, что чем меньше доходности меньше риски и, соответственно, наоборот. На этом, друзья, у меня все. Большое вам спасибо за внимание. Если эта информация была вам полезна, пожалуйста, поставьте лайки. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу инвестиций в ОВГЗ. Кто, может быть, из вас инвестирует и можете ли вы поделиться какими то отзывами. С вами был Вячеслав Костенко. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И до новых встреч. Пока.